Предложенный цикл распределяющий интенсивность отягощений по тренировкам создан на основе статистических вычислений, в частности, так называемого нормального распределения или распределения гауса. Данное распределение с математической точностью позволяет выстроить линейный цикл, в котором интенсивность отягощений постепенно возрастает. За основу статистического распределения цикла приняты следующие исходные данные: период – 12 занятий, количество занятий для одного упражнения. 12. Диапазон интенсивности от 50% до повторного максимума. Диапазон количества повторений от 1 до 12. Итак, согласно расчетам, в рамках 12 недель распределение интенсивности тягощения имеет следующий вид. Первая неделя. 55% количество повторений от 10 до 12. Вторая неделя. 60% количество повторений от 9 до 7. Третья неделя. 65% количество повторений от 9 до 7. Четвертая неделя. 70% количество повторений от 9 до 7. Пятая неделя. 72,5% количество повторений от 9 до 7. Шестая неделя. 75% количество повторений от 6 до 4. Седьмая неделя. 77,5% количество повторений от 6 до 4. Восьмая неделя 80% количество повторений от 6 до 4. Девятая неделя 80% количество повторений от 6 до 4. Десятая неделя 90% количество повторений 3. Одиннадцатая неделя 100% количество повторений 2. Двенадцатая неделя 110% количество повторений 1. Математическое ожидание данного цикла составляет плюс 10% килограмм к этому повторному максимуму за 12 недель. Точное число подходов и время отдыха между ними устанавливается самостоятельно, в зависимости от индивидуальных особенностей тренирующихся. Однако, правила, касающиеся подходов, следующие. С пятой по девятую неделю количество подходов самое большое по сравнению с другими неделями. Количество подходов в первую и четвертую неделю больше, чем 10 десятой по двенадцатую неделю. Для воплощения циклов в жизнь можно использовать любой сплит. Например, следующий. Понедельник. Жим лежа, Жим из-за головы. Среда. Приседания. Жим ногами. Пятница. Становая тяга, шраги. Понравилось видео? Ставь лайк. Подпишись на канал. До новых встреч, друзья.